Всем привет, с вами Макс Риск, вот и настало время, когда мы заканчиваем китайский Брау Stars. 20 серия уже, все, конец, в общем, Бравлер Джесси, Красный Дракон, все, теперь, так как-то громковато, нужно потише, теперь мы открываем новую серию под названием Гейл, Тысяча кубков, или как там, Гел в общем, это новый гел. Я, конечно, не знаю, как у него зовут, поэтому я изменяю язык на русский. А перед началом ролика подпишитесь на канал, поставьте лайки. Это канал Макс Риск Брау Стар. Ссылочка на канал Макс Риск в описании. Подписывайтесь тоже на него. Так, это кто у нас такой? Торговец Гел. В общем, торговец Гел. Мы с тобой затащим на новый уровень, у меня просто всего один десятый ранг, я в шоке, это знак, что мы затащим, Вперед, Гейл, вперед. давайте-ка, поддержите лайк, это первая серия, если вам понравится, то я продолжаю, продолжаю снимать Гейлы, да, торговец Гейл, а потом уже будет даже Новый Год, ну, в общем, они, конечно, реально тачеры, знаете, тут нужно, э, хорошей командам, поэтому, Вместе с вами мы найдем хорошую, да блин, достал команду. Так, так, уйди, уйди, уйди, блин. А, змеи, кусайте их. Уйди. Блин, ну это нереально сложно. Я думаю, что мы сделаем такую серию. Ну что, вы не хотите, чтобы я вот такую серию? Эй, поддержите лайком. Ссылочки на нашей серии будут в описании. Серия по зомби и по китайски. Браво Стас. Браво Старс. Вот он. Блин, тихо. Блин, я как-то сейчас не могу, это просто не та карта. В общем, вот так вот. Так, тихо, тихо, тихо. Сейчас мне вырубать будут. Будут. Так, давай тихо, я тебя прикрою. Так, я иду сюда. Вот. Я не знаю я не знал. А, взрывает. Давай, давай, запускай, запускай его. Хоп, хоп, хоп. А, убивают, убивают. <coughs> Спасите, пожалуйста, хана Так, так, так, так, так. Блин, прикрой, чувак. Спайк, прикрой его. Блин, пожалуйста, прикрой его. <coughs> Блин. Так, заберу это. О, красавчик Спайк. А знаете, мне бы Спайка, я бы затащил. Но сейчас у нас челлендж гел, Блин. Как то спасай всех. Умоляю. Прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, прошу. Стой на месте. Блин, ну, ну спайк, ну моляю. Это реально сложно. Зачем я такого придумаю? Я вообще придумаю мои новые серии прям да? Так, я прикрою. Хоп, хоп, хоп, хоп, уходим. Хоп, она, уйди, уйди, все. Прикрыл, отлично. Ну, хоть я умею отступать, что ли. <смолю> хоть что-то, но я умею делать. Чувак, прикрой меня, бржа. Ну она. Так. Так. А, блин, спас меня, кактус. И меня мало хп. Так. 3, 2, 1. Не, ну это плюсик. Это плечик, но как мы знаем, что Гео не любит захват кристалла. Я понял, я там беспомощный. Вау, один остеранг. так они не хотят. Вот если бы хотели, я бы передумал. А так да сейчас. Так, Браубол, твоя очередь. Ну, в общем, прикольно, прикольно. Мне понравилось. В брау Боли там, конечно, есть Бе, которая очень крутая. Но сейчас мы сила один и тысяча кубков. А сможем тысяча кубков? Ну, конечно, с прокачкой силы тоже можно. Почему бы нет? Так, тихо, тихо. Нет, нет. Чуваки, а спасать кто будет меня? А вот как я могу, кстати. спасти мир. Откуда я его знал? Эй, спать! Нет, нет, блин, что вы делаете? О, капец, я не могу с них. Ну, что вы делаете такие? Пожалуйста, поставьте лайк и поддержите наш YouTube канал. Подписка, это канал Макс Риск Брау Старс. Там даже нет еще подписчиков. Это с ума сойти можно таких -откуда? Откуда? этот Макс? Уже второй раз, чего я его не вижу. вы вот, Друзья, вы его видели? Напишите в комментариях: время, минуты, потом двухетовщик и секунды. Поняли? Так, так, то иди что, Чувак, я не могу с ним играть, отстань. <клёх> Спасай сам мир. Че? <клёх> Ч ты делаешь? Что за команда? Что за прикол, а? Что за прикол? Давай не пас. Нет? Значит, я е сейчас свой бом-бам сделаю. Так, все, мне вырубают, да, значит. Не, ну не реально сильны. Реально сильные. Как Гео может затащить тысячу кубков? Я не пойму. Торговец даже Гео не может. Блин, я чё, не умеет торговать что ли, а? Так, ага, я понял, что Ворон тут умеет. Так, отстань Ворон, отстань Ворон, пошел вон Ворон, пошел вон. Блин, чё творится? И чё, чувак, тащи. Чё, я один? Ладно, ладно, сдаемся. Я вообще не знаю, что с этой командой, В общем, даже это не для нас. В общем, давайте что другое. Блин, когда я так давно русский не стал. В общем, давайте... О, oh, возможно, там повезет. В общем, захват кристалла везет. Давайте потом захват кристалла. Возможно, там будет спайк. Вот, спайк, привет, помоги мне, спайк. Ты самый лучший. Спайк. Прошу, у меня нет спайка. А там торговец, гейл. Это знак. Это знак судьбы. Если торговец Гео здесь тут суется, то это знак судьбы. Значит, мы пойдем тоже так же самое. Давай спать. Карауль. Хуана, прикрою, прикрою. Как? Вот как так? Я не пойму. Камикамен. Подожди, японец, камикамен. Я знаю такой язык. Привет, камикамен. Подожди, это явно камикамен и японский язык. Я прям чувствую, знаю. Пошли вон. Ну, это я на японский язык. Напиши в комментариях, если ты знаешь. И время, минуты, там, духи секунды. Прошу, я тебя там с маленьком Не, ну, конечно, может потом конкурс сделать на это все так тихо. Кто там поможет? Так, так, у него тут кто-то есть. Хво, надо станет мне. Я его убил. Спайк, что ты делаешь? Спайк, ты нормально вообще? Я <смех> не пойму Спайк. <смех> я, значит, затащил а он такой подметает мою, там бой подметает веником. Я не пойму эту Спайком. Так, это мой, это мой. Никому не дам, никому, пошел вон, мои змеи тебя поймают. Давай, Спайк, ты же хочешь, да? Спайк, я не пойму твоей логики, там же ж была Лего лег... лег... какая-то. Так, все я ухожу, я иду. Вот, хоть этот чувак э, Нани смог. В общем, ОС да, с спайком реально крутая. Если спайка нет, то вам конец. <coughs> что? Я не пойму, что я одиночку не могу? Я то есть, должен с этим чуваком ходить. Ты чё? Я не хочу с этим чуваком ходить, он мне не нравится. Пошел ты вон. Капец, пранкер. Пранкер тут, да? Он такой, на, на, Петюня. На, Петюня. Он все видит, кстати. Привет, да, Петюня, коронавирус. Смотри, мы прям в вайсбол играем, как там, в новостях. Привет, чувак, на 5. <laughs> на 5. Ты виноват, ты виноват. Не знаю, но это прикольно. Блин, Ты за пушка мне задрала. На, не, дайте мне. А что, девайс, надо мной? Я понял, захват кристалла или... Ничего, или конец сезона. В общем, плейлистик будет, но... Не знаю, что дальше. А ну-ка, шумно, там есть шум? Напиши в комментариях, если шум, то извиняйте. Так, значит, вход нет, За захват кристалла остается. О, Ос, да нет, захват кристалла, возможно. Все, Возможно, все. В общем, моя надежда теперь к вам перевернулась. Жду вашего ответа. Не угадал. Подожди, мне как-то некомфортно. Можно я... Из меня с... обстановочку. Так, бы такая замес. Ну почему я вкусный, а? Почему я должен быть стейком, а вы такие майнкрафтеры приходите, эти вот, все разрушают. Почему, а? Френ, давай сам побудь. Да вы что, издевайся надо мной? Эй, вы что делаете? Шоу вон. Так, так, там будет вот один чувак, да? Вон он даже. Так, ааа, -а -а, сейчас он троих хочет, да? Да сейчас, я увернулся. Так, а они там, не знаю, они балуются. Не <связь> так мало хп отстанет. Так, так. Там. Там этот чувак. <связь> Блин, убейте ну это стрелкам. Это у нас биби или как там его? А, это у нас Бон. Капец, вы ч, умираете, начинаете так все Давай забираем хоть. Ну я в шоке. Я в шоке из тебя. И на Майк. Ты чё делаешь? Почему ты проиграл? Блин, все виноват. Ты. Ладно, проиграш. В общем, не та команда. В общем, на гейлом почти нереально качнуться. Может, давайте последний может возможно, повезет. А если не везет, то видеоролик выйдет и все. И посмотрите его. Скажите, да, все, дизлайк, подписка. Да? Может одиночную? А, точно, может быть одиночную. Попробовать нужно, давай пошли. Давай, давайте, собачка пошли. <laughs> а да, пранк. та да остали. Опана, я выдил там кого то Вырубил, значит вырубил. Пошел вон. Так, так, так. Давай убивай бея, не там, не там, убивай, что страшно. Я пойду, значит так вот. вон она, а, ага, не ждал, булл если у меня ульта есть, то я могу просто рисковать. Точно, если у меня есть ульта, в вот чем дело. Когда у меня есть ульта, то я могу рисковать. А, понятно. Ульта, значит, есть, значит, я могу рисковать. все, у меня ульта есть, я могу уйти спокойно. та отстань от меня, блин, регенерация должна быть. Иди отсюда. Ты иди сам отсюда, там поху Мало хп, я не выйду, я не выйду, я понял тактику. Всем, мы нашли цикл жизни Сейчас мы подкупим фармиру кубки, вот и все. Так тихо, не мешайся. Так, так мне пора. Там бам-бам дело. Вы что делаете? Я сдох. Вы что делаете? Спасайте мир. Капят, что за команда? Она просто, а, -а, -а спасем, все забираем. Не понимаете вы не так, вы не так играете. Нужно пострелять, потом же пособирать. Да, зачем он кристалл? А? Кристалл что важнее, чем жизнь? Не пойму я их. Да. В общем вот так вот. В общем вот вам ейка, качайтесь на гело, захват кристалла. Ох, я сегодня уже все. Не, ну я, конечно, мог столкновение поиграть, но это уже в следующем видеоролике. Ставь лайк, подписывайся на канал и смотри плейлистик по этим сериям. Возможно, уже все-все-все серии уже вышли. Давно, когда ты смотришь. Всем удачи всем пока.